Да. Нормально снежка поднавалило Хочу сказать за ночь -то Еле выехал сейчас Это просто Что-то с чем-то Дело в том, что живой за городом В коттедже снег у нас Централизованно не чистят Чистим снег сами Вчера Был занят Поэтому сын тут немножко снег почистил Я не чистил А за ночь так замело все Он Машину мою замело с одной стороны, ну, с одной ветер дул. Прямо по стекло на двери. То есть всю дверь до стекла. Смотрите, это просто капец. Зима, как говорится, дает просраться. Прошу прощения за мой французский, как я люблю говорить в таких случаях. Но этот эпитет ярко выражает суть того, что происходит на самом деле. Ну да ладно. Давайте, друзья, подтягиваемся в эфир. Буду рад, если кто-то прямо реально в эфире э, что-нибудь спросит, напишет. Я вообще люблю отвечать на вопросы. Потому что один человек задал вопрос, значит, спросили, считай других 10. вопросов то потому что редко бывают такие вот уникальные, да, прям совсем. Часто похожи. А тему-то я вот так обозначил, да? о желании достижений всяких, да, хочется получить какие-то достижения, а есть ли для этого возможности, нет ли их, и что вообще подразумевать под возможностями, это вот как раз и будет тема над ну, обсуждения, потому что часто люди сетуют на том, что им очень много чего чего-то хотелось бы достичь, а не получается из-за того, что не хватает либо времени, либо средств, либо чего-то еще. Я с, с, с тривиального начну, наверное, вообще банального, да, что человек, который хочет, значит, ищет возможности, вернее, ищет эх, нет, сам средство, ищет, ищет и возможности, а который не хочет, а в кавычках, хотя он может думать, что хочет, личное оправдание. Ну, это тривиальность, так банальность, ее вот как таковую развивать я в том плане, вот как высказал сейчас, в виде такой эсэмсентенции, не буду. Я хочу рассмотреть, что мы под возможностями часто подразумеваем. Потому что такие банальные вещи, как финансы, например, там, да, или просто самосвободное время, которое ну остается после работы, это понятно, это, это всем понятно. Но часто эти вещи они являются лишь это посредованными и косвенными такими э -э факторами, а реальные причины, самые реальные, скрываются в другом совсем. Вот человек говорит, мне не хватает времени свободного, да, для того, чтобы заняться самосовершенствованием в каком-либо направлении. Ну, например, в боевых искусствах, да, либо в изучении там английского. Она, видите, говорит, времени не хватает. Пусть даже человек готов взять ответственность на себя за то, что у него не хватает времени. Это уже хорошо, потому что чаще всего он готов эту ответственность на кого-то перевалить, сказать, что меня босс там загружает, у нас там планы, у нас там новая политика фирмы. Это, видите, он говорит про какие-то внешние факторы. Ничего про себя не говорит. Про себя он говорит, что у него времени не хватает. Опять же чего-то не хватает вне его. Не в нем причина, да, почему не занимается он, а какие-то причины вовне. Но есть люди, которые готовы взять причину, вернее, ответственность за себя, они говорят, да, это из-за того, что я там эффективен там низко, поэтому я не могу выделить время себе сам для того, чтобы заняться английским языком или чем-то еще. Вот это уже неплохо. Это первый шаг. Но знаете, как правило, такие мысли приходят у людей после прочтения каких-либо мотивирующих книг, книг по тайм-менеджменту и тому подобное. Но они ничего не решают, эти вещи. То есть человек на самом деле факты признает, это уже хорошо, да, но у него нет глубокого понимания, что же ему мешает. Ему создаются некоторые инструменты в этих книгах, или он в процессе саморазмышления приходит к тому сам, что ему нужно заняться лучше планированием, попытаться быть эффективнее в каком-то плане. Но у него все равно не получается, он может собраться, мобилизоваться на каком-то коротком этапе, выдать, как говорится, результат, потом там, там, тустать за неделю, и на этом все заканчивается. Все. И все возвращается на круги э, сам своя. Дай бог, что если немножко лучше, да, потому что в связи с тем, что он так делал, он что-то поднатренировал какие-нибудь там определенные навыки, хотя бы, хотя бы, предположим, навыки планирования, уже неплохо. Но все. Обнимаете, он причину не находит того, почему он э, у него э, силы, силы воли хватает только на рывок. Ведь, на самом деле, что такое сила воли? Сила воли – это мускул, да, который тренируется. Он его тренировал две недели и почему-то не натренировал. А для тренированности, да, для достижения э, какого вида тренированности, э, необходимо именно две недели. Это тот э, минимальный сам срок, чтобы началось э, серьезные приспособления и э, э, перестройка, а у него не получилось. И вот, понимаете причина в чем? А потому что у него нет того топлива, того, э, та, та, той важной составляющей, которая помогает мотивацию не похоронить из-за того, что э, просто сил не хватает. Потому что и результат-то он видит, у него, он больше сделал, успел сделать. Вроде еще замотивироваться больше должен. И эта мотивация должна так подхлестнуть его, что у него должно еще все лучше получаться. Потому что все, э, вся литература по мотивированию и э, по ну, эффективности по личности говорит о том, если вы сохраните мотивацию, то у вас все получится. Вы понимаете, человек может сохранить мотивацию. Вот, предположим, человек может сохранить, э, там поехал куда-то далеко э, сам за рулем, и он мотивацию ехать может сохранить, но у него бензин может просто банально кончиться. И какая бы у него мотивация бы ни была, машин-то ехать не будет. То же самое касается э, тела. Тело такая же машина. Э, наши э, энергетические сами ресурсы, э, моральные, физические, какие-то еще, они тоже имеют определенную степень э, ну, восполнения и имеют ограничения. Конечно, мы кибертической системой, мы можем э, натренировать все это дело, то есть у нас гораздо может больше быть и внутренних сил, и физических сил. Это все приходит, если мы это тренируем. Ну Тут запорочный круг, для этого, опять же, время находить надо. Вот И вот что же получается, что ничего не получается. А причина вот может оказаться в чем. У человека просто банально не хватает, как я сказал уже, моральных, внутренних и физических сил для того, чтобы ну, успевать как можно больше быть эффективным, делать все легко. Когда мы эффективны? Когда мы делаем все легко, без напряжения. Или если мы имеем какое-то напряжение, то оно такое, что его компенсация ведет к компенсаторной гипертрофии, то есть к увеличению требуемого качества, выносливости, силы. А, работоспособности той же самой там да вот если же мы себя э, загоняем таким образом что у нас э, нету гипертрофии с компенсаторной то компенсация э, с, заменяется э, декомпенсацией и все становится только хуже ну подобным э, с примером вернее с, примером, с, э, с хорошим является синдром э, перетренированности ну, когда человек занимается отдается полностью вот, тренировкам, тренируется по две тренировки в день, потом возникает синдром э, перетренированности. Почему? Потому что у него не хватало времени на компенсацию. Вот человек, загнанный современными темпами жизни, не находит э, сил для компенсации. ты, ух ты, вот это ветер. но ну, его Не находит сил для компенсации. Какая-то картонка полетела, и мне вот прям сюда попал под машину, прошу прощения, за отвлечение. Да, вот, банально не хватает, что получается? Здоровья. И вот знаете, вот удивительно, что, э, ну ладно, человек, который никогда ничем не занимался, да, По предположим, человек сам, занимается, занимается, нашел э, время посещать э, э, спортивный зал, занимается долго, вроде бы у него должно все будет нормально он занимается правильно себя не перегружает но в какой-то момент у любого человека возникает мысль, зачем он это делает ну, для здоровья ли он это делает или для достижения результатов каких-то в конечном итоге все хотят получить каких-то результатов кроме здоровья хочется быть более выносливым, более сильным да, по крайней мере хочется сохранить свою силу и выносливость такую, как это было предположим в молодости, да, если уже есть какие-то достижения, то чтобы они не стали хуже, и сохранить это как можно дольше. Вот, А понимаете, с возрастом для этого требуется большие нагрузки и большие силы, потому что и катаболизм выше, и, разумеется, мы не становимся моложе. На самом деле всего этого добиться можно. Получается, что мы должны изменять свои нагрузки, и, может быть, даже, может быть, даже их увеличивать, а в какой-то мере. Но перестраивать точно. И вот человек, значит, опять же, не получает сам тех достижений, которых хочет. И вроде у него есть уже и возможности, он уже поднатренировался, временные, а нет достижений. Нету. И получается, он сталкивается с какой-то снова невозможностью добиться результата, которого хотел бы. Так вот, мы натупираемся в то, что чаще всего человеку не хватает ни времени, ему не хватает, ни денег, ему чаще всего не хватает внутренних каких-то ресурсов, даже не мотивации а именно того, того поддерживающего фактора, который позволит ему и мотивацию поддерживать, и на работе действовать так эффективно, чтобы время находилось для других занятий, чтобы хватало времени и на семью, и на тренировки, и на хобби, и на там остальное все, чтобы получать от этого кайф. А откуда это все возьмется? Я вам скажу. Мой личный опыт и наблюдение в течение долгих лет говорит о том, что вся проблема во внутреннем здоровье вот не внешнем здоровье как человек выглядит, но внешне может быть кровь э, с молоком Цветет и пахнет, подкачанный такой, там все вообще, там тело красивое, все. А внутренний, это гармония, внутренний такой, то составляющий. Это когда и с телом все хорошо, и это не противоречит, э, значит, э, э, э, как энергетике внутренней, а также не противоречит это и каким-то, ну, температивным, и моральным, вот, э, там удовольствию, э, то есть чувственным ну, каким-то вещам. Вот этого бывает очень редко, а Откуда это все возьмется, вот эта вот самгегармония, из одного она берется, она берется из хорошего, хорошего э, здоровья, физического настоящего, настоящего, то есть понимаете, а вот оно достигается огромным, огромной совокупностью факторов, которые мы можем легко достигать. И мы все это знаем с самого детства, как это делать, потому что, <смех> не знаю, даже те родители, которые не делают этого сами, своих детей этому учат. Они учат их рано ложиться, рано вставать, чистить зубы, правильно питаться. Все мы это все знаем. И нифига мы этого не делаем, да, вот что самое важное. И чем мы больше, чем мы долгие годы сами этого не выполняем, то вот у меня был очень хороший подкаст о том, что... Эм, Любое неделание неправильного это тренировка делание неправильного. Ну, сложно, да, так сразу понять. Может, переслушать сами придется, но я тогда так ржую если вы не тренируете правильные навыки, то вы тренируете навык э, не тренировать правильные навыки. То есть, это тоже тренировка, только тренировка для того, чтобы не достигать правильного. В итоге годы проходят, и вы отлично натренировываете собственную вот, индульгенцию, слабость, лень, отсутствие воли. Вот. Если на каком-то этапе даже с помощью мотивации вы можете подорвать себя на какие-то правильные действия, то они, понимаете, они в совокупность э, вс э, всего правильного ну, образа жизни не вписываются уже. То есть, они какой-то кусочек занимают из этой жизни, а целиком они не встраиваются в нее. Вот в этом-то вся беда поэтому конечно тот кто например после 30 там после 20 лет пытается что-то кардинально все поменять там безусловно будет намного сложнее намного сложнее но это возможно я утверждаю это абсолютно точно что это возможно у меня есть там живые примеры и их очень даже много прошу прощения так вот что же нужно? А нужно прежде всего, понимаете, добиться вот э, здоровья хорошего физического. Э, причем э, такого, чтобы оно, опять же, проявлялось не просто внешне, а чтобы вы себя реально и чувствовали хорошо. То есть вы и выглядели, и были, и чувствовали. Вот если эта сангетриада получается, то вы, у вас настроение хорошее будет. Вы будете действовать, и вот отсюда появится как раз вот, эффективность действовать. Вы будете ну, успевать намного больше. А успевать будете намного больше, значит, появится больше свободного времени. Опять же, если вы будете ну, эффективно на работе действовать, это прямой способ э, превратить эффективность в, в деньги. Ну, ну, Можно монетизировать ее. Опять же, появляется время дополнительное. Время это тоже деньги. Да? Если вы это монетизировать умеете, время в деньги и ну, эффективность э, тоже в деньги то у вас и появится еще дополнительный ресурс смотрите кто-то сказал из э, великих, э, такая что любая ну, вот, экономия вот у, у, у человека в конечном этапе как, прерывается не знаю то есть любая Я встаю просто в пробке и видимо в такое место попал где между вышками сейчас нормально а начать надо с того, что надо научиться, прям заставить себя всей силой воли своей ложиться спать как можно раньше. Ну, не как можно раньше, в смысле, имеется в виду а нормально. Не в тот же самый день, когда вставать надо. То есть не в 2 часа ночи и не в 3, и даже не в 12, а раньше. И просыпаться пораньше. Можно говорить о том, что есть люди совы, есть люди жаворонки и все такое прочее. Есть, наверное понятно но все на самом деле я вот по натуре все время считал что я сова и ничто не помешало мне стать жаворонком как только я просто решил в свое время решение сам и принял что но ну, вот эффективнее всего я все-таки действую вернее успеваю больше всего сделать важных вещей которые реально важны для жизни которые ведут к увеличению ее качества там улучшению благосостоянию приросту если я встаю раньше и, и ложусь раньше потому что мне было комфортнее да, ложиться а, там поздно мне гораздо проще было а, лечь в 5 утра чем предположим в 5 утра встать даже если я вовремя а, там лег рано да вот был такое. Но я просто понимал, я вот оценил ситуацию и понял, что самые низкопродуктивные часы, это все-таки часы вечерние и ночные. То есть в, и для работы, для вот, эффективной деятельности как таковой, для развлечений, может, они хороши. Может, хороши. Но для деятельности, Абсолютно бесполезно. Какая продуктивная деятельность, или вернее, непродуктивная, это в соцсетях потыкаться, на форумах посидеть или там, не знаю. Нет, ну может там каким-то творчеством позаниматься. Но вот реальной продуктивной деятельностью не получается. Лучше с утра, люди с утра все на работе, все на месте, все заставляют действовать график и режим, да, их легче застать, поэтому с ними проще порешать какие-то вопросы. Уже после 4 часов люди думают о вечере. О том, как они там домой поедут, 5-10, они уже все разбредаются. После обеденных часы уже люди не э, любят контактировать, встречаться, решать какие-то вопросы. Все, не поели, э, там кровь отлила там, от головы, все, день уже программа завершения пошла. Вот. То же самое э, вообще всего касается. Я не, про вас, я не про себя конкретно говорю, что там у меня, что я не хочу. Я бы хотел бы взаимодействовать да, с людьми, да они уже все, уже не взаимодействуют. Поэтому надо действовать именно с утра, с утра непосредственно. И с утра и до 4 до 5 часов идет самая продуктивная работа. А вечером все, уже можно там книжечку почитать, что-то вот такое, тоже продуктивной деятельностью позаниматься, но в плане саморазвития. вот. И я понял, что да, реально, наиболее эффективно задействован световой день прежде всего. Ну, зимой, конечно, световой день маленький. А вот я по лету меряю. 5 часов утра уже все, понимаете, я на тренировку пошел в 5 часов утра. Люди еще только просыпаются к 8, к 9, там кто-то, ну, кто-то в 7 встает. Я к 7 уже закончил полноценную двухчасовую тренировку. Некоторые ищут там время, как же найти время там потренироваться там где-то. А его я уже нашел. Все, я занимался уже. То есть еще до работы я занимался. А за счет чего я это решил? Да я лягу вечером просто пораньше. Я лягу в, в кровати в 10-11 вечера. А не так, как это человек, который, который не может найти время для тренировки, ляжет в 2 часа ночи. В итоге мы на самом деле бодрствуем одинаковое количество времени, одинаковое количество часов, но сделать успеваю я намного больше. А главное, я начинаю день уже таким образом, что я уже сделал что-то, что я хотел бы делать, что я планировал, на чем базируются мои достижения, которых мне хотелось бы получить, то есть я говорю, у работает на работе где-то, а боевые там искусству у него является хобби, но в них он хочет иметь какие-то достижения, а времени найти или занять не может. Так вот, пожалуйста, вот оно нашлось время. -то. Это я просто один из примеров да привел. На самом деле таких примеров много, как это можно делать. Я какой-то подкаст сам записывал по поводу сочетания разных видов деятельности Ну так как успеть все Но здесь мы говорим о другом И вот смотрите ну, вот, ну, Успев сделать с утра Вот такие дела вот такой, ну, Получив некий э, заряд От того, что вы уже с утра Сделали полезное дело У вас повышается настроение Мало того, что вы подняли реально свой тонус У вас настроение поднялось Однозначно совершенно И вы э, будете действовать эффективнее то есть вы сделали пользу, вы для здоровья полезные дела сделали и для внутреннего своего морального удовлетворения тоже принесли пользу. А ведь ничто нас так сильно не мотивирует и не подхлёстывает, как законченность дел. И особенно это хорошо понимают те люди, кто постарше. Потому что больше всего, если проанализировать вот свою жизнь, нас больше всего тяготят незаконченные или предстоящие дела, которые мы накапливаем в огромном количестве, которые переходят изо дня в день. И которые потом формируются в нереализованные желания какие-то. Есть вещи, которые мы там откладываем годами, хотя для того, чтобы их выполнить, надо просто начать и кончить. Все, начал и закончил. Вот, махом делается там это 15 минут дело. Но откладывается оно может до бесконечности долго. Понимаете? И вот э, суть-то в том, что я говорю, что мы не натренировали волю. И вот наверное, надо тренировать с таки, э, взаимно, ну, вот обратный процесс. Я говорю, что если у нас есть какая-то э, мотивация, и мы на коротком вот, этапе можем сильно волю подхлестнуть, то она не натренируется, понимаете, если вы не получите в ближайшее время результат. Угаснет мотивация на 100%. А для того, чтобы она не угасла, вы должны получать удовольствие постоянно на всем протяжении. И не только от того, что вы дело завершаете и видите результат, а из-за и процесса самого. А из-за процесса вы будете результат получать только при э -э наличии внутреннего здоровья и соответствия э -э от того что вы делаете со здоровьем да потому что человек может конечно там через силу посещать спортивный зал и испытывать некое моральное удовлетворение от того что он сам делает потому что он себя перебарывает там да вроде движется в правильном направлении как он считает а тело с ним согласно не будет то есть он то будет ну, удовлетворяться от того что он себя превозмогает и борется сам с собой а тело с этим согласно не будет и опять же гармонии не получится результаты это никакого не даст так вот смотрите еще раз я просто для тех кто подключился в эфир совсем недавно сам скажу или или а, те кто не сначала видео смотреть будет что на самом деле не во времени а, не в деньгах с а, возможности заключаются Вернее, конечно, эти наличие времени и наличие денег – это те конечные факторы, которые позволяют заниматься любыми вещами и получать от них результат. Но и время, и деньги являются следствием вашей ну, вот эффективности высокой. А, так, эффективность да, высокая, она является следствием здоровья, здоровья и гармонии, вот. Вот, если человек это понимает, то он действительно уже по-настоящему возьмет ответственность за, дости... за получение тех сам ресурсов, которые позволят ему добиться результата на себя. Потому что здесь-то он уже точно понимает, что его личное внутреннее состояние, это его личное внутреннее состояние. Конечно, есть и такие перцы, которые, даже поняв это, могут сказать: Не, но ну мое внутреннее, личное состояние зависит исключительно от э, внешних факторов, как я могу э, себя нормально, гармонично там ощущать, если у меня козел начальник. Ну, в этом случае все, то уже абсолютно бесполезно. Человек настолько пассивен, настолько пассивен, что э, не в состоянии совершенно вести собственную жизнь. Его собственная жизнь абсолютно подчинена э, над интересам других людей. То есть, все, все, что в его жизни происходит зависит от других людей он однозначно признал, что от него самого не зависит ничего, у него потому ничего не получается, что коллектив плохой начальник, сам козел, люди сволочи вокруг, государство самотворное, чиновники правительства, ничего не решают все, то есть все вокруг решает, все за него сам он не в состоянии изменить ничего, даже свое настроение вот если это так, то все. Это не для тех людей. Этот подкаст и видео можно вообще не смотреть даже дальше. Все. Это конченые люди, просто конченые. Нет, я не к тому говорю, что надо на все забить. Нет. Все воспринимается как опыт, как некая, некая информация к анализу для того, чтобы принимать какие-то действия и действовать эффективно. Но, опять же, вот. Но внутреннее ваше состояние, ваше отношение к ситуации, и генерация вот этого вот чувства внутренней силы и удовлетворения – это ваша прямая задача. А знаете, настолько просто этого добиться, я говорю, первое, это надо спать столько, сколько надо. То есть достаточное количество. Ложиться рано, вставать рано увидите сами, что эффект будет э, э, впечатляющий. Второе. Для того, чтобы добиться состояния внутреннего здоровья и ощущения его, они а внешнего только здоровья, как я уже говорю, когда подкачаны там все резкие, ловкие, а в самом деле в депреснике в каком-то и нет вот этого, там кайфа, драйфа, гармонии. Вот. Это э, состояние ну, каждый кулик свое болото хвалит. Я как... Э -э врач ортопед травматолог, который сам занимается темой ну, ортопедии и профилактикой, значит, остеохондроза и всяких таких прочих э, заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, скажу. Здоровье позвоночника и опорно-двигательного аппарата – это 100%. Человек молод, настолько, насколько молоды его суставы. Здоровье мы обычно очень часто ассоциируем с молодостью. Но это правильно, потому что в молодости человек болеет реже, если он, конечно, не конченый совсем и не следит за здоровьем, можно и в 14 лет инвалидом себя сам, сделать и сам, чухомором таким, что там болеть по 20 раз э, сам, за год. Вот Это может такое быть. Но обычно э, в общем, это молодые люди, там активные, они сам, здоровые. И вот мы, э, мы привыкли ассоциировать э, э, э, молодость э, со здоровьем. Так вот человек настолько молод, насколько молоды его суставы. Это закономерно. Может молодой человек сутулый, кривой быть, лямой там, и он уже старик. А может человек быть в возрасте, но подтянутый, со спиной ровной осанкой, движение улегки быстрых со спины можно принять вообще за молодежь. И реально. Больше того, из позвоночника у нас иннервируются все внутренние органы, а иннервация это есть поправление ну, всех органов и систем их интеграции и координации в своих действиях. Поэтому, если есть проблемы с позвоночником идет ущемление корешков, какие-то патологические процессы, то управление обязательно пострадает, потому что система вот эта вот, значит, управления, вот это вот центрального, она страдает. Все, здоровья уже не добиться. И подумайте, откуда можно получать какие-то реально результаты, при этом получать от этого ноту удовольствия, если, если это никак не сопровождается э, и не подкрепляется, вернее, с здоровьем изнутри, когда нету ресурса. Я с самого начала, ну, ты об этом начал, это, я с самого начала начал, это патология такая, э, масло-масляное, да, я, я с этого начал, что у человека может просто не хватать ресурсов, у него может быть мотивация, могут даже быть деньги, время, прочие ресурсы, мотивация, а может просто не хватить бензина, топлива, который берется изнутри, генерировать эту внутреннюю силу можно массой методов, можно заниматься йогой, что в конечном итоге тоже э, направлено на, на там опорно-двигательной системы. Можно заниматься исключительно медитацией, дыхательными самыми практиками. Здесь, конечно, с опорно-двигательной системой не так, э, вернее, никак не работаете чаще всего, но это тоже метод. Но, э, понимаете? Э... Недостаточно заниматься ментальными и дыхательными практиками, если нет э... той оболочки, того сосуда и того инструмента, где находятся и органы дыхания, и мозг ваш находится. То есть нельзя, нельзя, как и некоторые говорят, то там постигая чисто духовные практики, одни, заниматься только духовным саморазвитием и все, а, а тело лишь ну, э, так, вот оболочка. Нет. Все взаимосвязано, Иньян это не может быть одного без другого. Нету нормального сосуда, нету нормального тела, протухнет в таком сосуде быстро вода. Вода, все, все, все ценное содержимое, которые там есть в этом сосуде, будет подвергаться риску неправильного хранения и быстрой порчи. Вот и все. Поэтому сосуд должен быть обязательно хорошим. Ну и кроме того, это обладание подобным сосудом, оно позволяет э, получать удовлетворение от деятельности. Я об этом тоже рассказывал, да, когда-то уже, что сосуд должен быть красиво расписан, он должен быть правильной формы для того, чтобы максимально соответствовать той функции, которая есть. Если это сохранение э, с, э, там, вот, свежести воды, то он должен быть определенной правильной формы, да? Если там температуру сохранять определенно надо, он тоже должен быть своеобразной формы, чтобы максимально эффективно. А если это будет из грязи слепленный сосуд, какую бы туда качественную воду ни налили, и сколько бы ни колдовали бы на дне, и сколько ни работали, стухнет она в конечном итоге. Она будет мутная, и фигня получится. Поэтому нужно внутреннее здоровье вот это вот. Здоровье нотоболочки, ну, которое приносит удовлетворение и чувство жизненного комфорта, радость. Вот так вот, значит, опять повторюсь, первое – это сон, второе – это здоровье опорно-двигательной системы, то есть абсолютно здоровый позвоночник должен быть, тогда вы будете чувствовать на протяжении всего дня легкость и комфорт, чувство такого счастья. Вот. И третий момент – это, конечно, питание и вода. Вот я остановлюсь на этих трех, больше не надо, потому что их на самом деле десятки, но вот эти три я выделяю как вот э, самые простые, да, самые простые, потому что работа над позвоночником, она очень проста э, для того, чтобы мобилизовать его и в хорошем состоянии поддерживать. Если уже, если еще нету серьезных проблем, то поддерживать э, э, здоровье позвоночника довольно легко. Вот На эту тему у меня отдельно совершенно есть э, значит, работы и видео. Заходите на мои каналы на Ютубе, э, в сообщество «Доктор Шилов». Просто наберите э, в поисковых системах там «Михаил Шилов, остеохондроз». Вы найдете мои курсы платные и бесплатные по этой теме. Бона э, сейчас я провожу вообще целую серию мастер-классов. Абсолютно бесплатных, это, кстати, из альтруистических соображений, гуманистических. То есть, обучаю людей, как вообще профилактировать остеохондроз достаточно легко. Вот. Причем комплекс там очень 7 минут занимает. Это я вперед забегаю, ну не вперед, вернее, но вступаю в сторону, чтобы вы просто понимали, как это все на самом деле просто. Вот. Это Раз вернее это не раз, а давайте да, как, как бы дальше и теперь вода и питание ну по поводу воды ну понятно, что жидкость, которую мы употребляем ну, должна быть чистая, хорошая и как можно она должна быть это, проще, то есть старайтесь не пить какие-то сложные напитки вся, всякую хрень там торхуны всякие кока-колы, фанты и все остальное проще чай Osionfish. может быть, вот какие-то фиточи, ну больше чистой воды, может быть, э -э, там экзотические солевые растворы, но лучше их вообще даже чуть ли не самому делать, то есть вот чтобы ее... или, или просто чистую воду пить, а минералы принимать отдельно, да, вот витамины, минералы, вот таким вот образом. А что касается питания, это целая большая отдельная тема, потому что мы понимаем, что питание само по себе оно важно, конечно, для поддержания наших энергетических функций, строительных функций, но также мы понимаем, что имеет ну, значение большое и режим питания, что в конечном итоге больше ответственно за борьбу с излишним весом или наоборот набором того веса, который хотелось бы. Например, мышечной массы вот и вот это тоже приводит э, к тому что вы будете иметь э, тот сосуд то тело э, которое даст вам именно состояние внутреннего комфорта и внутреннего здоровья и вы получите те самые ресурсы то есть то тело которое является основным ресурсом для достижения значит, результатов понимаете не время и опять же повторюсь не деньги а вот этот вот инструмент инструмент который позволяет вам в конечном итоге получить и время и деньги благодаря тому что будет действовать максимально эффективно вот. поэтому не подменяйте понять а вот за свое тело то как раз ответственность несете вы здесь уже не получится перевалить все на внешние факторы на то что кто-то виноват что вы жирный или кто-то виноват что вы слабый нет это ваше личное качество и эти ваши личные качества зависят полностью от вас, а не от какого-то дяди. Ну, я говорю, что если только вы не конченый человек, и вы не будете говорить так, я толстый потому, что я не могу правильно питаться, не питаюсь я правильно потому, что мой начальник урод, я нервничаю на работе, поэтому я много ем, и поэтому всякую дрянь там, и поэтому это вот все, это все. Это конченый человек так осуждается. Нет, это ваши качества личные. В общем, я сейчас вам дал вот инструменты, для того, чтобы, вернее, вот инструменты для понимания того и формирования того мышления, чтобы научиться брать ответственность за, за свое тело и за состояние внутреннего комфорта на себя. Как только вы это осознаете и начнете работать над состоянием внутреннего здоровья, у вас появятся все ресурсы для достижения любых результатов. Хороших результатов. Вот так вот. На самом деле, как оказалось, все гораздо глубже. Глубже. Обычно по поверхности плаваем, да, когда рассуждаем, что... Там времени не хватает. А, а, а для молодых людей у меня всегда есть еще отдельная тема. Молодые люди часто а, откладывают а, какие-нибудь ну, вот изменения в своей э, в жизни а, до какого-то лучшего времени. И считая, что вот у них, они сейчас вот одно дело закончат, у них появится больше времени. Ну так и делают и люди постарше часто. Но молодые склонны. Больше всего к этому. Например, участие ну, в университете, они считают, что «ну нет, я вот университет закончу, вот тогда и будет время». Нет, времени с каждым годом будет становиться все меньше и меньше. Чем моложе человек, тем у него больше свободного времени просто сам по себе. Просто само по себе у него его больше. Потому что у него нет рутинных обязанностей и дел, как правило, их их, их меньше. Поэтому и… Времени на продуктивную деятельность намного больше И поэтому для молодых людей особо ценный совет Если вы знаете, что вы над чем-то хотите поработать, работайте над этим Обязательно не откладывая это вообще ни, ни на долю секунды Не ждите следующего месяца там, или там, развязки каких-то событий Во-первых, времени больше не станет, как я уже сказал Во-вторых, не живите так, как будто вы будете жить вечно Однозначно, этого делать не надо Не вечно вечно не получится поэтому успевать надо и здесь и сейчас вот так вот и работать над собой опять же проще пока молодой потому что работа подобного плана даст вам более ранний, но эффект более долгосрочный вот и стабильный а главное вам выработанные рано привычки они Гораздо легче вырабатываются. Я говорю, потому что человек, который привычки в течение жизни не вырабатывал самые правильные, он занимался тем, что целенаправленно не вырабатывал правильные привычки, Он тренировался не вырабатывать правильные привычки. Понимаете? Вот. Поэтому чем вы раньше начнете, тем лучше. Ну ладно, я думаю, что я что хотел, я донес, и вы поняли, что самый главный ресурс, который позволяет достигать результаты, который дает э, возможности для достижения их, это прежде всего здоровое ваше тело, с помощью чего его таким самым сделать, а, внутренне здоровое, со сознанием самого здоровья, а не только внешне да, здоровое, когда там кубики пресса видны, вот. а, что для этого делать, я рассказал тоже, то есть о рычагах самих приложений тоже рассказал, обязательно пересмотрите это все, если что-то э, недопоняли то обязательно подписывайтесь на мои рассылки в рассылках, или на мои каналы, в социальные сети. На социальную сеть. В социальных соцсетях у меня есть сообщество «Кухонный философ», где я чаще всего выкладываю подобные видео. И там обязательно будет анонс вебинаров по подобной тематике. Вот, и на эти вебинары можно прийти, записаться будет, подписаться и там позадавать мне различного рода вопросы, потому что в социальных сетях, вот я вижу, вы не очень любите вопросы задавать. Ну, всем пока, был рад пообщаться, до скорой встречи.